Здравствуйте! Добро пожаловать в GMMG Matrix. Это действительно уникальный инструмент, который позволит вам зарабатывать по 100% с каждого приглашенного вами человека и при этом поставить свой доход на полный автомат. Как это сделать? Рассмотрим на практическом примере. Вход на первую площадку стоит 10 долларов. Пригласив первого человека, вы полностью окупаете потраченные на вход деньги. С постановкой второго человека увеличиваете свои деньги, получая еще 100%. Третий человек, ставший частью вашей команды, закрывает цикл, а также приносит вам 100% прибыли, которая идет на автоматический реинвест, то есть на повторную покупку данной площадки. И теперь, уже не вкладывая ни копейки, вы можете иметь неограниченный доход по 100% с каждого приглашенного. Деньги, полученные с первого и второго партнеров в каждом цикле доступны к выводу моментально. Вы можете приглашать неограниченное количество людей, и они, заполняя свободные ячейки в вашей площадке, раз Разом будут приносить вам прибыль. Но это еще не все. Каждый партнер в вашей команде, пригласив трех человек и дойдя до автора инвеста, снова будет занимать свободное место в вашей площадке каждый раз, принося вам по 100% от номинала входа. Мы скажем вам больше, даже если вы пригласили всего одного активного партнера, то он своими автореинвестами будет постоянно закрывать свободные места в системе, регулярно принося вам внутренний баланс. Здорово? Тогда настало время для масштабирования. Для тех, кто готов к по-настоящему большим деньгам, специалисты JMG разработали ряд площадок с большим номиналом, а именно 20, 40, 80, 160, 320, 600. 40, 1280, 2560, 5120 и 10 240 долларов. Таким образом, начав даже с 10 долларов, вы можете дойти до уровня, на котором будете получать по 10 240 долларов за каждого человека. И это не учитывая того, что все предыдущие площадки уже будут прокручиваться на автомате и систематически приносить вам огромные деньги. Обращаем ваше внимание, что площадки можно приобрести только поочередно. но при этом вы можете зайти на любое количество площадок. То есть вы можете приобрести сразу площадки на 10, 20, 40 и 80 и приглашать людей на такие же входы, зарабатывая тем самым в 15 раз больше, чем на первой площадке. В системе также предусмотрена компрессия. Если, к примеру, у вас открыты площадки номиналами 10, 20 и 40 долларов, а к вам заходит человек на 10, 20, 40, 80 и 160, то в первых трех площадках он занимает место под вами, а в последнее них двух под ближайшим вышестоящим спонсором, у которого открыты данные номиналы. Но при этом остается привязка к спонсору. То есть, если вы активируете данные площадки, то последующими авторинвестами ваш партнер будет заполнять уже ваши площадки, а не вышестоящего спонсора, к которому он попал до этого. Криптовалютные матричные модели работают аналогично, но независимо. Площадки на каждой валюте работают раздельно. С помощью такого маркетинга любой человек сможет создать свой неиссякаемый источник дохода в интернете. Больше не нужно выстраивать огромные команды и получать квалификации. Не нужно огромного количества времени и несоизмеримых усилий, чтобы получить первую достойную прибыль. Каждый приглашенный вами человек это как минимум 100% чистой прибыли, а если этот человек активный, то это может быть и 1000 и сто тысяч процентов прибыли за счет системы автореинвестов. Мы создали GMMG Matrix для того, чтобы каждый человек не просто мог попробовать, заработать в интернете, а уже с первым партнером показать всем, что это работает и реализовать свой потенциал. Вы готовы действовать? Тогда прямо сейчас свяжитесь с человеком, который предоставил вам данное видео и проложите свой путь к финансовой независимости вместе с GMMG.